Привет всем, и с вами снова помощник. Сегодня я подумал рассказать вам о декоративном пете, почти как арбузик. Ну, ну декорчик-то всего лишь какой-то. Интересный пет. Ну, расскажу к вам, я его про него сейчас. Ну вот, телепортируемся тогда. Просто легко сделать репортируемся вот кайту телепортнулись ну, вот мы появились и вот идем идем идем осматривать город как бы сказать надо осмотреть вот так сказать прогуляться Прогулялись почти, надо на гору залезть еще нам. Выйти сначала, вот надо, вот как я. Так же и вы должны выйти. Бывает такое. Достижение не засчитывается, если по-другому выйдете. И вот теперь надо залезть на ту гору, чтобы, чтобы достижение выполнилось. Сейчас я покажу, как это сделать. Бежим четко, как я сейчас бегу. Сама сложное будет дело забраться, конечно, но ничего. Бесплатный питомец, как бы лишь деш... слишком дешево, конечно. Алява всегда бывает неплохая, но очень сложно ее получить. Вот так же лезем. Немножко сложно будет, но ничего. Думаю, справить. Опс, немножко переборщили. Ну, ладно, все равно сюда лезет. Так. Опс, Так. Немножко заминочка. Сейчас обратно вернусь. Дубль 2. Вспоминаю, как уже по городам. Карос Один и тот же почти уже, что ли. Вот, а, хе -хе. блин, чуть не упал, вот тут. Все, ждем тут, получаем ачивку Все, очивка получена. Ну вот питомец. Бам-бам. Всем спасибо за, за просмотр. Ну если что, напишите мне в комментариях, если что еще хоть какой-нибудь гайдик. Всем спасибо.